Господь Иисус никогда никого не заставлял следовать за Ним. Он говорит, кто хочет, тот отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мной. Кто хочет. Много званых, много людей, которых позвали, много людей, которые называют себя верующими, много церквей и церквян, которые ходят в эти церкви, но очень мало избранных. Очень мало тех, кто действительно последовали за Иисусом Христом, кто действительно отвергли себя, взяли свой крест и стали учениками Иисуса Христа, стали Его слугами и рабами, стали избранными. Таких на самом деле очень мало людей. Можно называться верующим, можно ходить в свою лукавую организацию, но так и остаться просто званым, так и остаться просто с вывеской «Я христианин». Настоящий ученик Иисуса Христа — это тот, кто слушает слова Иисуса Христа и исполняет их, а не тот, кто просто слушает и ничего не делает. Поэтому, если ты хочешь быть избранным, то становись избранным то исполни все то, что Христос говорит. Не нужно выборочно исполнять. Исполняй все, что там написано, все, что Иисус сказал в четырех Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Исполняй, ибо те слова, которые говорил Христос, именно эти слова, они будут судить тебя в последний день. И, и то, как ты их будешь исполнять, от этого зависит. Ты стал избранным или ты остаешься просто званым. Просто тем, который называется христианином, но он на широком и опасном пути в погибе? Кто ты? Званый или избранный? Кто ты? Ученик Иисуса Христа? Или ты просто верующий, но не знаешь Господа, но на пути в ад? Кто ты? Начал ли ты исполнять слова Христа? Начал ли ты искать Господа, чтобы слышать Его голос и исполнять Его волю? Или ты просто хочешь называться верующим, ходить в церковь, читать Библию и идти в ад? Кем ты хочешь быть, тебе решать. Сядь и подумай, кто ты, званный или избранный. Если ты хочешь быть избранным, то становись им во имя Иисуса Христа. Да благословит вас Господь наш Иисус.